Hello World! Через 20 секунд я продолжу писать эмулятор нажатия клавиш на C-Sharp. А вы не забудьте поставить лайк под видео. Это заметки программиста о программировании и мире IT. Начали! Для начала сделаем код более красивым. В прошлом видео я написал большую неудобную конструкцию для обработки нажатия на радиобаттоны. Сейчас мы ее поменяем таким образом, чтобы убрать повторяющиеся куски кода и заменить на более короткий вариант. Далее для удобства редактирования свернем все завершенные функции. Ну а теперь начнем реализовывать обещанный мной в прошлом видео дополнительный функционал. Первое, что сможет пользователь, это переводить программу в фоновый режим. Второе, откладывать начало программы на определенное время. Третье — повторять процесс симуляции каждый какой-то промежуток времени. Еще будет возможность регулировать скорость набора текста и выбирать свои горячие клавиши для возврата из фонового режима. Для начала займемся интерфейсом. По умолчанию текстбоксы и лейблы у каждого чекбокса будут деактивированы. При выборе какого-то чекбокса они будут активироваться и наоборот деактивироваться, если вы отключили какую-то функцию. Для двух новых функций нам понадобится таймер. Для демонстрации его работы, как таймера, я заведу какую-то переменную, пусть это будет counter-after. При нажатии на кнопку старт мы будем осуществлять проверку на нажатие чекбокса и в случае верного значения будем присваивать переменной содержимое текстбокса. Для этого нам надо будет воспользоваться Функции convert to In32, то есть преобразованием в целое 32-битное число. Думаю, это стоит сделать уже после всех остальных проверок и добавить включение таймера. Таким образом, включение самой эмуляции будет производиться только в таймере или сразу же, но только если чекбокс не нажат. С этим вроде все. Едем дальше. Возвращаемся к таймеру и добавляем изменение переменной. Также, естественно, активация самого эмулятора и отключение таймера. Так мы реализовали обратный отчет до начала эмуляции. Но это полдела. Следующая функция будет строиться на этом же таймере. Это функция повторения. Во время работы эмулятора мы будем проверять, включен ли режим повторения. После окончания эмуляции, если режим повторения включен, мы будем заново запускать таймер уже с новым значением. Для этого присваиваем каунтеру уже преобразованное значение из другого текстбокса, запускаем таймер и прекращаем эмуляцию. Таким же образом поступаем в нефайловом режиме. Почему я не вынес все это в одно отдельное условие, я расскажу чуть попозже. А для начала напомню, что таймер сам по себе может отсчитывать время без счетчиков. Сэкономим много ресурсов, если заменим счетчик на интервал таймера. Теперь в таймер After нам достаточно двух строчек, которые будут включать эмуляцию и выключать сам таймер. Соответственно, нужно не забыть изменить код, который мы написали ранее. Но вернемся к эмуляции, чтобы повторить все действия снова, и не создавать при этом новый файловый стрим, нам нужно будет обнулить позицию этого файлового стрима и, и записать новое значение в переменную k-int. Теперь повторяем те же действия в режиме текстбокса, но обнулить придется counter tb -char и counter-tb-line. И эти функции вроде бы завершены. Давайте все еще раз проверим. Да, все прекрасно. Следующая интересная функция – это скорость набора текста. Здесь все достаточно просто. Проверяем чекбокс и выставляем интервал таймера в соответствии с значением текстбокса. Но, конечно, нужно предусмотреть вариант, когда пользователь не поставил галочку в чекбоксе. Надо выставить значение по умолчанию, пусть это будет один. И, конечно, нужно не забыть выключить новый таймер при нажатии на кнопку «Стоп». А новые функции, конечно, нужно будет проверить на ошибки. На ошибки при вводе пользователям. Это мы сделаем функции checking, которые реализовали в прошлом видео. А именно это могут быть ошибки текстбоксов, например, «Пустой», не число или «Меньше или равно нулю». А ошибки «Комбо боксов» — это то, в чем пользователи будут выставлять горячие клавиши, но об этом позже. Начнем проверку с блока «начать после». Первая проверка – проверка на пустоту, проверяем на пустоту текстбокс и копируем код с месседжбоксом в качестве шаблона. Осталось вписать нужную ошибку и готово. В этом текстбоксе должно находиться число. Для проверки нам понадобится переменная, назовем ее «темп». На C-Sharp написана неплохая функция. Я ее советую запомнить, я ее буду использовать, да и вообще она может пригодиться. Выглядит она вот так. Это функция tryParse. Как понятно из названия, она пробует что-то найти, а точнее преобразовать. В данном случае текст в число. Этот метод возвращает булевые значения, истину, если преобразование выполнено успешно, и ложь, если преобразование не выполнено. Если все нормально преобразовалось, идем дальше, и в темп у нас уже какое-то число. Мы его можем сравнить с нулем. И сделать проверку на следующую ошибку. Отлично, полный комплект исключений. Давайте повторим то же самое для остальных функций повторения и скорости печатания. Вроде все. Ах да, из моих слов выходит, что мы тут кое-где ошиблись. Надо поставить еще в условиях восклицательный знак, чтобы все правильно работало. Теперь, опять же, для улучшения стиля кода я немного поменяю условия, связанные с файловым режимом. Еще, думаю, стоит добавить к предыдущим проверкам проверку расширения файла. Для этого я воспользуюсь методом объекта типа string indexOf. Он возвращает индекс первого вхождения под строки или минус один, если эта подстрока не найдена. Таким образом мы проверяем, что пользователь открыл именно текстовый файл. Готово, больше нам редактировать функцию Checking не понадобится. А реализация следующей функции оказалась одной из самых сложных в этой части. Я, конечно, говорю о кастомных горячих клавишах. Естественно, регистрация горячих клавиш нам понадобится только если включен фоновый режим. Я уже настроил переключение активности вместе с чекбоксом, а теперь пора настроить саму регистрацию. Этот кусочек кода напишем позже. И, наверное, нам еще понадобятся какие-то переменные, в которых будут эти горячие клавиши храниться. ModifierKey и GeneralKey. Нам нужно их объявить. На самом деле это не просто целые числа, integer, а целые числа без знака, то есть UnsignedInt, Uint сокращенно. Но к этому мы тоже вернемся позже. Нам следует заполнить комбо-боксы. Комбо-боксы — это выпадающие списки, которые будут появляться у пользователя, если он захочет сделать свои горячие клавиши. С помощью такой конструкции мы записываем в источник данных выпадающего списка перечисление кейс. Таким образом, в выпадающем списке будут лежать почти все клавиши. Ну что ж, вернемся считать наших овец и зададим горячие клавиши по умолчанию. Теперь с помощью функции TryParse, которую мы уже использовали для преобразования текста в число, будем преобразовывать текст из выпадающего списка в клавишу. Попробуем это сделать как для модификатора, так и для основной клавиши. Для этого нам понадобится поменять тип переменной и сделать еще несколько незначительных изменений в написанном ранее коде. Теперь продублируем строку. И поменяем некоторые значения, чтобы все правильно работало. Еще для удобства пользователя поставим значения по умолчанию в выпадающих списках. И еще нужно заполнить источник данных для выпадающего списка с модификаторами. Для этого я открыл оригинальное перечисление кейс и скопировал отсюда все нужные значения. Все готово, давайте протестируем работу этой фичи. Запускаем программу, ставим значение по умолчанию для горячих клавиш. Та-дам! А вот и ошибка. Для начала исправим баг, там, если вы заметили, слетели значение по умолчанию для основной клавиши. И стоит пересмотреть парсинг модификатора. Судя по всему, именно в нем ошибка. Я это сделал с помощью конструкции switch SwitchCase. Кто не знал, это удобная условная конструкция для сравнения значений со множеством условий. И если возникнут какие-то проблемы с горячими клавишами, то стоит вызвать месседж-бокс, потому что мы не делали никакую проверку в блоке чекинг. Готово! Запускаем программу еще раз. Все работает. Еще добавляем... Месседжбокс для основной клавиши, тоже ошибку. И в случае ошибки возвращаем значение по умолчанию. Хорошо, переходим к следующему большому и непростому разделу. Работа с процессами. Подключаем нужные библиотеки System Diagnostics и System Memory Files. Теперь мне нужно импортировать функцию SendMessage из DLL файла. В данный момент моя цель сделать так, чтобы при запуске экзешника программа не открывала новое окно, а возвращала старое, если оно было скрыто. Для этого я получаю список процессов, процесс лист, который мы видим в диспетчере задач, а именно список таких же процессов, как текущий. Если этот список длиннее единицы, то значит программа уже была запущена. Тогда следует завершить процесс, но перед этим вернуть из трея или из фонового режима запущенную ранее программу. А для этого программа считывает из недр памяти компьютера хендл окна программы, которую запустили ранее. Здесь название области памяти, с которой будет производиться работа, kemu, сокращенно от k-эмулятор, а 8 — это количество бит, которые хранятся в памяти. Таким образом, Reader считает 8-битное число, handle окна, и пошлет ему сообщение, которое заставит программу вернуться из фонового в обычный режим. Теоретически можно было бы симулировать нажатие горячих клавиш. Но пользователь мог задать кастомные горячие клавиши, о которых мы не знаем. Теперь нужно сделать, чтобы при запуске программа оставляла в памяти данные со своим хендлом. Для этого мы немного изменим алгоритм открытия области памяти и добавим алгоритм записи хендла в эту область. Вроде все готово, но у нас получился достаточно массивный кусок кода, поэтому его стоит вынести в отдельную функцию. Чтобы еще улучшить программу и сделать ее более удобной для пользователя, стоит добавить предложение перейти в фоновый режим перед закрытием программы. Для этого перед закрытием формы будет вызываться событие Form Closing, а в нем будет вызываться MessageBox с вопросом «Хочет пользователь закрыть программу, перейти в фоновый режим или отменить закрытие?». Для ответа на этот вопрос у пользователя будет три кнопки «Да», «Нет» или «Отмена». Соответственно «Да» — это закрытие программы, «Нет» — это переход в фоновый режим и «Отмена» — это отмена. По умолчанию будет активна кнопка «2», то есть переход в фоновый режим. В зависимости от нажатой кнопки MessageBox вернет какой-то результат. Его мы в условии сравниваем с нужным нам диалоговым результатом и действуем соответственно. Для того, чтобы пользователь мог перейти оттуда в фоновый режим, мы перенесем блок кода, отвечающий за это, в отдельную функцию. Кроме того, нужно отменить закрытие формы которая повлечет за собой закрытие программы. Точно так же отменить закрытие нужно при нажатии на кнопку «Отмена». В противном случае нужно будет удалить данные Ахэн для окна. Для этого мы делаем переменную shared memory глобальной и удаляем ее в конце. Далее закрытие произойдет само собой. Итак, последние штрихи. Для удобства пользователя я добавил значок в области уведомлений. Он будет показываться при скрытии окна, и, соответственно, при нажатии на этот значок программа будет возвращаться из фонового режима. Почти все готово, добавляем сведения о сборке и иконку программы. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по названию проекта и перейти в свойства проекта. Добавляем иконку в формате iCore в проект, собираем и пересобираем релиз и дебаг версию, запускаем тест. Все работает отлично. К сожалению, есть одно но. Программа не соответствует первоначальной задумке, она не может эмулировать нажатие любых клавиш, вроде клавиши Tab, Caps Lock и Enter. Для того, чтобы эмулировать нажатие на эти клавиши, нам понадобятся специальные коды клавиш, которые по посимвольно не будут эмулироваться. Для этого нужно переписать эмулирование клавиш, и сделать еще одну версию программы. Если хотите, перейдите на документацию Microsoft по ссылке в описании и переделайте программу для себя. Пока же программа может только набирать текст. Но не забывайте, что эксклюзивный контент вы сможете найти в нашем Instagram-аккаунте. Возможно, скоро там появится и новая версия эмулятора нажатия клавиш. Приложение полностью готово к использованию. Если хотите приспособить под свои нужды, всегда пожалуйста. Скоро следующее видео, наверное. Предлагайте свои идеи в комментариях. Ах да. Если кто-то хочет что-то найти, то ему следует идти. Ну, не за пауками, а хотя бы в описании. Там все есть. Меня зовут Матвей Бухарцев. Увидимся.